Всем привет! Вы на канале Танкиз 159 Рек. Сегодня я объявляю конкурс на розыгрыш премиум танка 8 уровня на Новый Год. Всего будет 3 призовых мест. Первое место. Премиум танк 8 уровня на выбор. Премиум танк 8 уровня на выбор в премиум магазине на момент розыгрыша. Второе место. Две тысячи золота. Третье место. Тысяча золота. Условия для участия в конкурсе. 1. условие поставить лайк под этим видео и подписаться на мой youtube канал 2. условие прожать колокольчик на все уведомления. 3. Условие указать свой игровой никнейм и поставить порядковый номер в комментариях под видео с конкурсом на YouTube. Я первый ставлю 0, после меня человек ставит один, следующий два и так далее. Например, мой ник танкист 159 рек 0. 4. Условия не пропускать стримы понедельник, среда, пятница, воскресенье, 18 часов по МСК. 5. Условия написать под 10 видео любой комментарий. 6. Условия поделятся любым видео в соц. сетях или мессенджерах. Выбирать числа буду через самые обыкновенные программы выбора случайных чисел. Все кристально просто и честно. Итоги розыгрыша подведем в прямом эфире с 31 декабря 2021 года в 23 часа по МСК. Спасибо большое всем за поддержку. Всем удачи, друзья.